Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Милкон. меня зовут Никита и это Ремозерет Брокен Порселейна Как-то так а, Короче, типа это типа опять перевоспитание, типа вторая часть, сломленный там что-то фарфор, как-то так Блин, пять минут уже сидел, пытался язык перевести, прикинь, нет, тут вообще капец, уже случайно нажал игра, короче тут, Блин, короче, сейчас в процессе объясню, что за тема Все, короче, давно не было меня, давно не было вас, короче, давно не видели. всем привет а, так да давай это, я же ничего не начинал. А, да, да, да, да, да. Я случайно нажал. Короткое изложение событий, ремонт. Да, ну давай как бы ну, ну, освежим память, как бы давно уже ничего Where не было. Это вот бабуля, с чего From начать, да. Ну там сначала все дела, там типа... Ну там типа вот... Uh, the story so far. История так далеко. <laughs> ну вот это наш доктор Рид. Однажды, в осенних сумерках, женщина, которая представилась с доктором Рид Розмари Посетила виллу пожилого нотариуса Ричарда Фелтона, страдающего странной болезнью Ему помогает личная сиделка, Глория Ашман Так После непродолжительной беседы Рид разоблачает Было такое? Согласен? Оно ушла, чтобы узнать, что на самом деле случилось с давно пропавшей приемной дочерью Фелтона. Селестой После того, как ее выставили из дома, Рид дожда... э, дожидается ночи и проникает на виллу в поисках улик. Было дело. Находит мертвую жену, да? Наследует виллу, но вскоре это место оборачивается для нее кошмаром. Да. Ричард Фелтон убил свою жену, Ариану Гала и лишился рассудка. Обнаружив, что Рид проникла в особняк, Фелтон вместе с загадочной алой монахиней открывает за ней охоту. Но Рид оказывается на чердаке, где среди теней прячется странная девочка, называющая себя Дженнифер. Вскоре Рид узнает, что Дженнифер и Ричард Фелтон одно и то же лицо. Было дело? Ричард Фелтон родился девочкой, но жестокий отец вынудил ее долгие годы притворяться мальчиком. Феноксил. Наркотик на основе вытяжки из редкого вида... Паразити... Äh, паразитарных мотыльков. Ё-моё, я такое слово первый раз в жизни вижу. Фелтон испытывал наркотик на себе самом, а также на монахинях из ближайшего монастыря. У него ужасные побочные эффекты. Галлюцинации. Невероятная чувствительность к свету. И необузданная ярость. Галлюцинации невероятно. А... а, Рит убегает от Дженнифера, Глория возвращается в особняк и предлагает Рит помощь. Глория накачивает Рит наркотиками, пробуждает... а после пробуждение то узнает, что сиделка заставила Фолтона откусить собственный язык и спалить виллу, погибнув самом. Глория признается, что она алая монахиня, последняя выжившая в пожаре, которая должен будет скрыть эксперименты в а, Глория гипнотизировала Фолтона, чтобы отомстить. После бурной схватки Рид удается спастись от безумной ярости Глории. Перед смертью Глория признается, что Селеста жила и давно сбежала с Виллы Фелтона. Но Рид продолжает свои поиски, мучаясь новыми вопросами. Если Глория дочь Эшманов, единомышленников Фелтона, почему на ней тоже ставили эксперименты? От кого Фелтона защищали свою дочь? Что случилось с Селестой Фелтон? Ну, Блин, вот мне сейчас все рассказали, а я все равно вполне не понял Хе, <смех> да ладно, что? Так-то мы, в принципе, почти все поняли в прошлой части Враг поблизости, беги а, вовремя прячься в шкаф и старайся избегать а, после. А, как, подожди, бегать то Элладин, да? <смех> я уже не помню а, Надо больше любоправления залезть в игру а, Перед этим а, Нажмите любую кнопку, чтобы продолжить Короче, ну вот нам, ну, как бы, краткий пересказ того, что было как бы все по фактам, все по полочкам. Не, не было отступления от канона ни разу. Модус presence. Модус. Эдарил Артс Гейм. Девелопт by Шторминг Геймс. Страдаете от разбитого сердца? Вы жертва домашнего насилия? Или ветеран войны? Ага. Возможно, вы страдаете от посттравматического синдрома. У нас есть для вас решение. Феноксил. Феноксил. У нас есть для вас... А, так, он изолирует и избавляет вас от мучений, будь это старые травмы или плохим воспоминанием. Попрощайтесь с бессонными ночами и вечным сожалением о прошлом. А, сейчас, Не забудьте о них навсегда. Наконец, это стало возможно. С помощью феноксила. А, Феноксила. Монстры. монстры. Ты что такое говоришь? Гребный монстр. Че такое? А ты кто? Исследуйте территорию, нажмите, чтобы открыть текущие цели. Исследуйте территорию, да. Коллекция пуста. Обучение отсутствует. Ладно, пофиг. Восполнение. Это, это кто? Это... Время это я? Тихо-тихо-тихо Какие монстры? Так, ладно Ищем шкаф А что меня так сразу закинули Вообще в какую-то неразбериху Куда то подвал Как фонарик Опачки Подбирай Антикоррозионное средство Опа. Сохранение, да? Сохранение. Понятно. Truth, а чё? Куда идти-то? So а чё? Стелс Стеус. Тихо. Тихо. Стелс. Если чё, жму l бежать. А, шкаф. Может в шкаф надо заныкаться? Нет меня. Окей. Okay. Что? О! Ты кто? Беги! Беги! Л1, Р1, Р1, р все, Р1. Нифига я снимаю! У меня есть выдосливость! Нет! У меня есть выдосливость! Откуда он вылез-то? Сюда, сюда, сюда. Не сюда, а куда? делать? У меня есть какой-то гвоздомет, пистолет. На! На! А -а -а -а -а -а -а -а. Ей, блин, больно да беги, беги! Да ты че села, беги! Тихо-тихо-тихо-тихо. В голову, в голову, в голову, в голову, в голову, в голову. блин! не не не не, -не, -не, -не, -не. А что происходит? Что делать? Вы у нас застрелить? Давай я могу. Да не свести денег и так нету, блин. Подожди, подожди, подожди. Да успокойся. Да он неубиваемый. Ааа, он меня полкой проткнул. Все, капец. Капец. Девочка, девочка. Ладно, нельзя так шутить. Да блин, у меня патронов не хватает. Да хорош, меня тыкает. Нифига, я три удара выдержу. А что делать-то? Почему меня сразу в такую это кинули? Так, ладно, ладно, блин, все тыкает. Мимо, мимо, мимо. Не, ну если я в шкаф спрячусь, это не поможет. А может надо в шкаф спрятаться? Может он дурачок? Может он не поймет, что я спрятался в шкаф? Давай попробуем. Ты не поймешь, что я в шкаф. А нельзя в шкаф? Что ты какой, а? Не-не-не-не-не. Да ты угораешь надо мной хорош. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, я застрял. А куда мне бежать? Как фонарик включить? Фонарика нету даже. Ты что меня поймал? А что происходит? Почему меня убили? это брокен, порселейн. Или как правильно? Порселейн, как-то так, да? Создано каким-то Крисом Дарил. Так, ладно, заставочка. Короче, так и надо было, чтобы меня завалили. Я не знаю, что за девчонка. Она была на главной заставке у нас с тобой. Это вся девчонка в веснушках. Типа, она посмотрела там этот профиноксил. А, финоксил, кстати, вот. Типа, нашу Селесту, ой, Селесту. Нашу, это доктора Рита накачали этим, походу, феноксилом. И она поэтому все забыла. Вот. Понятно. Ты, правда, предполагаешь, что все это время те люди проводили эксперименты, синтузируя паразитов? Матольковку. Мотыльку. И что их тайне выступали... А, выпустили на монахинь, специально заражая их, словно они подопытные? Только ради... Этого наркотика? Феноксил. Ферма. Мотыльки. Гипноз. И все эти темные секреты семьи. Семейные секреты очень опасны. Самые опасные из всех. Единственным способом выжить оказалось похоронить их глубоко внутри себя и продолжать двигаться вперед. А. Ричард Фелтон, Адриана Гала, профессор Виман, дети Эшмана, Стефана и Глория, все они сделали выбор. Ага. Так же как и я. Так вы выбрали Забени. На эти 60 ой, 49 лет я оставила часть себя позади. Я сделала все, о чем меня просили. Забыла. Но в один день я нашла недостающий кусочек пазла. Он был словно грязь под моими ногтями, вечно перед самым моим носом. Порой это песня. Порой колыбельная или какой-то предмет. Но для меня этим недостающим кусочком оказался определенный человек. Одинокий Как и я Короче, бабуля продолжает историю, окей Это, короче, можно сказать Второй эпизод первой части То есть если из них можно собрать целую игру В смысле, целую большую игру Скажем так Ой, ты куда полетела? Ой, Соня полетела, надо почистить уже Я все, не могу дойти термопасту купить а и, тем более у меня это есть, если ты заметил, наушники Все, старые наушники Все, отлетели, ушли В забвение, все, них не существует Они погибли Звук мне глухой Микро порой, короче, вход Еще расшатанный, там, короче, все Ну, они отслужили сколько, не знаю Сколько, ну, года два они точно у меня были Даже больше, наверное Ну, отслужили, отслужили, как бы, ну Сейчас технику делают все что... 1973 год. Так, а первая часть в каком году была? В каком годе была первая часть? Ладно, пойду посмотрю -ка... потом. Потом посмотрю. Алло? Да? да. Здоров. Кто это? это кто? Семней! Шман! Мистер Эшман, Андреа, девушка здесь, а мне ее впустить? А, это прошлое, получается? А, мне кошмар приснился, да, получается? Меня Но на самом я... деле никто не завалил? Проходи, садись. обжиру руку-то, он... кто мне поцарапал? Вы же понимаете, почему вы здесь, юная леди? А как меня звать? Я Селеста? Или я вот этот доктор Рид? Хотя нет, у нее, смотри, у нее целая куча веснушек. Значит, это не доктор Рид, а как минимум. Ну давай, ты типа директор филиала, да? Давай. Я закрою глаза на деньги и сигареты. Не стоит думать, будто я о них не знаю. Ага. Ну вот все остальное с рук не сойдет. Это не курорт. И уж тем более не игровая площадка. Почему у тебя рот не двигается? Вторжение с, э, со взломом воровство. Что то ради всего святого собиралась сделать с этим пистолетом? Ответь, Дженнифер! Я больше не знаю. Похоже, ты прямо притягиваешь неприятности. Из того, что я читал, ты доставила множество хлопот, особенно флеминг... Э... Фли... <вы> <вы> <ragazenco> <говорит> <вы> Любая другая девушка давно бы оказалась у меня. Ты же понимаешь это? Все, что я могу сделать, извиниться. Я никогда, я, не не я никогда не хотела. Юная леди. А вы чего вы убегаете? Здесь вы в безопасности. Со мной. Вы можете поговорить. Я настаиваю. Ладно. Нам придется снова затронуть эту тему. Учитывая, что произошло, я вынуждено назначить тебе новые обязанности. Ты начинаешь помогать Элайзе на кухне. Ну, сэр! И ты будешь очень сильно стараться. Я всегда стараюсь. Я серьезно, это, э, я серьезно в этом сомневаюсь. Когда вырастешь, сможешь сделать все, что захочешь и как считаешь нужным. Но пока ты под моей опекой, будешь делать все, что я скажу. Давай, иди. В смысле, Дженнифер. Но это не... О, кстати, Линси больше не доставит тебе проблем. Че имеешь в виду? Она настаивала на том, что я отослал вас куда подальше. Вместо этого я сделала так, чтобы ее перевели в другое учреждение. Ее заберут на следующей неделе. Иди давай. Это не может быть Фелтон. Это не может быть Фелтон. Это не Фелтон. В ванную в номере 212 нужно почистить. Ой, не забудь, что после обеды ты помогаешь лазить на кухне. Ладно. В этот раз ты конкретно влипла. Uh, убедись, что не попадешь под ее влияние. После смерти родителей, мистер Эшман младший делал все по, uh, сам по себе. А что с ним стало? Погибла моя дорогая. А, погибли, моя дорогая. Как и все, кто стареет. Я уверен в том, что траур лишь ускоряет процесс. Траур. У ближайшей церкви. Ты что, не слышал? Церковь сгорела на днях. Даже само здание частично пострадало. Уча монахинь умерли в пожаре, а сестра мистера Эшмана, Глория, была одной из них. А, да, она же Эшман. Они подхватили какую-то болезнь и практически ослепли. Они сошли с ума. Этот доктор Виман даже не помог им. Бедная девушка. Ее заперли собственные родители. Почему? Привет, Джен. О, Андреа. Я начну с номера 213. Так, опять куча диалогов, опять надо въезжать. Это как-то связано с мистером Эшманом? Тихо, блин! Нас сюда выгонят из тебя. Кажется, у мистера Эшмана была привычка лапать свою младшую с... <плес> блин. Конечно, его родителям это совсем не понравилось, поэтому они отправили его к родственнику на север, а его сестру Глорию в церковь. Будь это я, то поступил по-другому. Его ссылка длилась лишь несколько месяцев. А вот с ней совершенно другая история. Я чем всегда была любимчиком у родителей. Вот негодник, а? Вот негодяй. Фиг, у тебя тяжелые. Uh, Эффективное использование предметов Предметы можно комбинировать для получения Мощного снаряжения Me uh, <coughs> Меню <coughs> Меня создание предметов Можно найти, если открыть инвентарь Меня <coughs> Блин <coughs> меня. <coughs> Ай, меня меня Заходим в меня Блин, это блин это из разряда То, что в этом uh, Humble Burger Farm Там не фонарик, а фавари. фаварик Фаварик <coughs> Так, подожди, чё? Пусто Пусто. Так я ж что-то взял же, нет? А, или вот я сейчас взял. Пусто. Пусто. Не понял ничего. Предметы. Создание предметов. Создать. чу, я ж что-то подобрал? Или это не то пальто? Ой, ну нафиг выключите помехи тут закрыто. Че, опять что-то происходит? Опять мультики, опять диалоги. Сейчас та придет, да, с 213-го? Будет нас задирать. О, зеркало, зеркало сохранения. Ну, только... Опять свистульки эти, а? Опять что-то нас насвистывает, а? Я понял, за зеркалом есть проход. А этот э, Эшман ходит и подглядывает. Это Эшман, все понятно. Раскусил. Ты чё, Лин, ты напугал меня? Э, прости. Слышал о том, что э, нужно стучаться. Не может быть, все как в прошлом году. С Эшманом все хорошо. Конечно, просто чудесно. Лучше быть не может. Все просто прекрасно. Он сердится, да. А тебе какое дело, Лин? Скажи-ка. Я просто спросила. Спросила, что? Тебя вообще не касается. Ты чего вообще говоришь такое? Ты же не можешь вечно на... На... на меня дуться. Я стараюсь не обижаться, но моя рука не дает мне забыть. Я не хотела. По случайность. Ты вообще понимаешь, что мне как бы жаль? Джин, прошу. не так как бы плохо. Я не хочу об этом говорить. Я уже все знаю. Мне Ашман рассказал вообще-то. Ты что вообще говоришь? Ты предложила ему отправить меня в другое место. Ты этого хотела? Порой ты такая дура, которая те, да, дает тебя обмануть. Но нет, в конце ты постоянно сбегаешь. Тебе же проблемы не нужны. Я не хочу проблем, верно сказано. Ты думаешь, это сойдет тебе с рук? Ну да. Уходи. Вали давай отсюда. Ты мне даже сказать ничего не даешь. Вали давай. Джин, прошу. Не так плохо. Я не хочу об этом говорить. Открой дверь. Понятно. Это была ошибка, короче, говорит. Вали, давай уже, пожалуйста. Разборки девчачьи? Чувак? Что происходит, блин? Где хоррор? там это свистун был в зеркале один. Это Вешман, все понятно. Переодевается, ходит, блядь, с этим гарпуном, блин. Ходится нам на девчонок. Мотылек нарисован. Опять. А что за чер а, чертофин тут творится. о Гипноз. О, май! Можно заныкаться в зеркале. Ой, в зеркале, в душевой вообще там, типа, как бы должен палиться, по идее. Так, это мы берем. Ее можно кинуть? Можно, конечно. Это мы заглянем. Почему я Дженнифер? Откуда я Дженнифер? Дженнифер, это же... Иди, тут открывается все просто. Я хочу зеркало открыть. Можно как-нибудь? Может, можно было открыть, нет? Блин, ну ладно. Это чё? Ключ мотыльков. Только у меня еще одна рука Лен? сломана. Блин. Проведи расследование. Доберись довести бил. А можно мне как-нибудь э -э вот сделать, знаешь что? Знаешь, что вот сделать вот чуть-чуть. Вот немножко. Прям самое малость. Что вообще тем тем тем тем тем тем тем тем темнень вообще конкретно. Гостиница Эшман, э, Эшмана, бывшая Россагала, грандиозное открытие 13 апреля. А что, она что-то еще говорила, да? А, насладитесь романтическими, в то же время увлекательным отдыхом у подножня Этаны. О, этны, где захватывающие виды сочетание сочетании бодрящим климатом создают неповторимую атмосферу в нашей посторальной гостинице. Посторальной. Их кошмар. Побалуйте себя органи э, органическими продуктами местного производства. Стой, что написано? А положить мне показалось. Похлопайте. Чем, блин? Прочь. Это чушь, шутка что ли? Я открыл. Оба. Нифига насимает просто. У меня же есть выносливость, правильно я понял? Вот это белое, это швоносливое заполняется, да? Да, да, да, да, да. сказал, что берется в нем. Я не помню, почему она Не понимаю, почему она закрыта. Потому что галюные. А что, уже пошел, да? Уже кайпота погнала. Заперта. Но эта дверь никогда не закрывается. Ну, это тютинка которая нам все рассказывает. я устал. а че лагаешь то а, следуй за андреа ну андре андреа просто как-то ну не читается андре лопата ааа ну это типа заточка понял ааа ну это типа нычка понял блин то что они выносливо сделали это вообще капец ужасно ты что она что не сюда пошла? Или 213? Блин, я в другую сторону пошел, да? Извините. Ну сюда надо, да? Ага. Лады, лады, лады. Будем разбираться. Непонятно пока. Вообще ни черташеньки. Стелс? А, подожди, меняем сторону. Опять мультики, окей. Пора есть. А нельзя так оставлять еду? На полу. Для кого поднос? Ты с кем говоришь? Так ты пойди спроси, вы же с ней вась-вась. А, ничего не понимаю. Вот или нет гостей? Кто мог заказать обед? Фэшман? Тест не дал результата, неконтролируемое распространение мертвой головы. Она просто пожрала это заживо. Мертвая голова это. Че, че, че, бабочки, да? Да, бабочки. The the oh. Ты не знаешь, что когда-то его звали Виман. Андрей, мне больно. Она часть нас, и все мы часть единого целого. да да чё вот почему да ты так это слово вы все любите так это слово "пляж" вот это на английском? где я знаю я Подожди, да нет, да да да да да да да А ты что думал? А? ты что думал? Я не знаю, где тут душа, я нашел. По-моему, это не тот душа. а нет, тот, по-моему, вон ящики открыты. Тут надо водить вот этим, как у пипкой, когда, типа, там, сохранять спокойствие. ну ушла? А че нас бесилась? я не понял. Мотыльки, короче, как я понял, вот мертвая голова, это, по-моему, мотыльки так называются. Ты что, меня закрыла? Опять ничего не слышу. Так, ладно. Факт в том, что... А кто дверь закрыл. А тут также канает вот эта система стелса с, с дверьми? А, не, она тут по-другому сделана. И двери держать нельзя, да? Так, а что задание? А, телефон в комнате отдыха. Попроси о помощи. А, ладно. Стелс-экшен. А, например, вот тут вот в этом ухе у меня. Швейная машинка, слышь. Все шить пошла? А что ты мне шьешь? Платье новое? Давай я не против. Может, она, типа, ножницы у нее были, она хотела пробу там взять, там, типа, ну, там, не знаю. Там что-то кусок ткани отмерить, там, что-то это. А мы как бы все неправильно поняли, там. Ну, я же не разбираюсь в швейном деле. Опа, открыто. Скрытность убедитесь, что тебя не услышат. Даже смотря в другую сторону, преследователи могут обнаружить тебя по шуму. Они слышат, да? Ну, это понятно, все. Иди в присядку, чтобы э, тебя не услышали. Иногда преследователь может быть несколько. В смысле несколько. В смысле несколько. So Я понял, понял, тихо. Проклятие, я могу звонить исключительно по отелю. Внешней связи нет. Ну блин, плохо. Че теперь? Тихо-тихо. Блин, как же темно, кошмар. Можно фонарик? О, все, я вышел, я вышел, я вышел. Она там шить перестала, что ли? Так, э -э о! Восстановить жизни не надо. Сохранение. Ну давай во второй слот сохранимся. Это отвлекалка, ладно, я понял. <laughs> Сейчас бы тыкнул. Что происходит вообще непонятно? А, подожди, у меня какой-то крафт есть. Создать что-то можно? Какую-то наносит урона и углушает врага на некоторое время. А, углушает врага на некоторое время. Улучшает врага на некоторое время. Ага. Все, я понял. То Можно скрафтить что-то теперь. Типа взрывная кукла какая-то. Почти петарда. Ключ мотыльков. Окей. Ну и что? Должно быть это крыло отеля, которое было охвачено и уничтожено пожаром. И что? Так, а может я встаму? Все равно это бабуля бог знает, где там угоняет. Ой, че фига время то Ладно, я там еще минут пять настраивал это. Язык. Так что. Все закрыто, как, как и в первой части. Синемарум, кино. Пойдем смотреть, но я не против. Отвертка. А, ну лопату выкинула. А, подожди, мне не хватает что ли? Типа это теперь? Я могу только три предмета взять? Ну, давай я скравчу. Так, да? Эм. Окей. Скрафтил. Дан -дан -дан -дан -дан. То есть мне сюда рано в это крыло, да? Сюда я пришел. Пока чуть-чуть запутано. Кстати, автосохранение прошло. Опа, стираться. Про прашечная, прашечная. На а а, -а. <звук> Фига и прям срочно как постирать захотелось, а? Прям лютую стирку, да, сделать ей прям? И меня в машинку так, за компанию отстирать. Стереть меня. И чё? А чё я не могу двигаться? Могу. Окей. нахрена сюда пришел то Где она? Я вообще не понимаю. Вон шкаф есть. Могу в шкаф да? Опачки. Опачки, на-на. Фу. Так, и чё? Я вообще не понимаю, что мне делать. Телефон в комнате отдыха. Где комната отдыха? Есть карта? Нету карт. Ладно, это бабуля еще здесь гоняет. Вот эти просто убегать а Где она? Вот будто прям за дверью стоит. А, даже так? Я нашел ключ от предмет. Ключ замка. А это где? No, no, Хочешь поиграть в прятки? Ну так, давай я спрячу. Тик? <laughs> Такое было в первой части, что... Нам пришлось прятаться. Ничего, нам будет ходить искать сейчас. Она сейчас к шкафу подойдет. И опять появится вот эта фигня, которую, типа, контролируете свое дыхание там. Или нет. Ну и что? Просто машинка выключилась, да? Ну, просто перебой электричества. Ушла, да? Ушла Почему, говорит, я? Почему я? Ну кто, если не ты? М -м -м -м. Ну это гипноз все. Это понятно. Потому что, ну, э жесть начала происходить, когда она послушала вот это по радио, вот этот сигнал, там вот этот тых-тых-тых-тых, вот этот, блин. Да. Как он этот? не манометра как он был как эта штука называется я сейчас надо в подвал пробраться какой-то что был спуск вниз предметов раскидано вообще целая куча <сосы> можно я выберу другой предмет да вот так вот. <сосы> нет Подожди, а чё кидаться-то? Я ж хочу кидаться. Нет, подожди. Пускай будет кружка. Подбери кружку! Как это все делать-то? Снаряжать. О! Все, Вот! Теперь-то... Подожди, а куда мне надо? Вот я вообще откуда знаю, где там этот подвал? Блин, я боюсь, что если сейчас побегу, просто нас запалят. Капец, блин Опять ничего не понятно, что происходит Ну, как бы общее вот это понятно Это вот это наркотическое галлюциногенное Вот этот препарат И мы как бы Единственное, что непонятно, почему мы Дженнифер Дженнифер это Фелтон Его с самого детства пытались сделать мальчиком Ты не хочешь сказать, что это Фелтон В детстве, блин Не похож вообще ни разу Потому что это не плывет. Может, здесь где-то подвал? Ну-ка, давай пробегу. Капец, ты топаешь! Ну вот тут стелс теперь понятно, почему? Потому что она топает вообще просто как лошадь. Просто слышишь, как она носит. Так, ладно. А может красное это подсказывает, куда мне идти? Или подожди, я здесь был в прачечной, да? прачечная? Ну да, да. Значит, мне куда-то назад. Ладно. Пойдем куда-то назад. А, даже тут спуск вниз, да, есть? Может, вот здесь, кстати, как раз этот спуск вниз идет какой-то подвал? Может, я на самом деле первым, на первом этаже, а я почему-то просто думал, что я на втором, потому что, ну, 213 номер, это, ну, обычно 200, это про второй этаж пишется. Ну, типа, сотые этажи, номера Типа 101 там и так далее пошли. Это типа первый этаж. 200 какой-то это второй этаж. Так, шкаф. Сразу все проверяем. чтобы на куху сигануть. Сюда мы не сможем сигануть. Веревка. Спасибо, а что сюда пришел тогда? А зачем мне чинить кабель? Странно. Да блин, я понял А как я починю кабель? Я чё, электрик что ли? Приставка в космос летит, а? Может я взял ключ, кстати, от uh, 213 номера как раз. <зв��> <зв��> <зв��> бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Не запалит, не запалит. Тут где-то ящик должен быть. Должен быть где-то ящик. Да, пофиг на ящик. В душ нафиг врываемся. Ясик потерял. он такой голубой. Ну ты что? Ты что тут забыла? Идет, идет. Ну конечно я сюда так ворвался прям жестко. Двери поубивал все. Опа, опа, пришла, пришла, пришла, пришла. Такая увидела, что занято, да? Да, увидела, что тут занято, как бы и все. Хотя, типа, ну люди моются, блин, что я буду беспокоить. Вошла? Ушла, нет? Просто я ее слышу, как она где-то топает. Прям слышу, как топает. Вот прям за дверью топает. Очень странно слышно в игре все это дело. Может у меня наушники как-то наоборот сделаны? А где тут право-лево? А где обозначение право-лево? В смысле? Может тут есть? Нету. А какой правый, какой левый? Вы ч? Так нельзя. Как же полное погружение. Правое, левое ухо там все дела. Ладно. П -п -п -п на удачу будем надеяться. Нас во всех играх так чисто на удачу. Чисто не на скеле, а прорываемся чисто на на фортуне такой. Ч ⁇ не отсюда? Это ч ⁇ Ну, пойдем, найдем. Попросим. А может, ключи у нее вот там, где она шьет? Кстати, подожди, вот эти двери что, не открываются? Нет. Может реально как-то попробовать там просто тут попросить, мать, ключи забрать? Может, там валяются какие-то ключи. Ну попробуем, давай. Или пойти уже надо сохраниться, как бы, по идее. Уже время много прошло. Так, ну отсюда вон вылезла рука, короче, и, и сожрала ворону. Да ты надоела! Да встань! Это здесь был шкаф. Ящик. Во! Предлагаю на этом закончить. Да вообще как-то непонятно. Просто забросили вот в эту опять пучину. Что-то сначала какой-то мужик с палкой бегал, мы с ним с вот воздомета фигачили. А ему пофиг было. И это был сон, не сон, непонятно. Потом нас э, кратко, вели в курс... в... кратко вели в курс дела, что было в прошлой части, но мы это и так знали, как бы все понятно. Тут мы играем за какой-то Дженнифер. Чего за Дженнифер? Откуда Дженнифер? Дженнифер это он вообще был как бы. Он вводит нас в какую-то, не знаю. А... Эшманы, это, кор короче, это, типа, предыстория. Да? Я же правильно понял? Надо посмотреть будет потом, а, какой, где, что, год, <laughs> о чем и, и когда. Я посмотрю, как бы, чтобы потом в следующей серии понимать. Как бы, предыстория это или пред-предыстория. <laughs> будет понятно нам все. В процессе, я думаю, разберемся. Мы же в первой части почти все поняли, правильно? Нам, как бы, почти все разжевали, затолкали.